Друзья, рекомендую посетить канал «Антидот». Его создатель и ведущий Майкл Свобода запустил серию роликов о том, что такое счастье и как его достичь в реальной жизни. Хотите контролировать свои эмоции, понимать, как устроен наш мозг и как помочь ему постичь то самое заветное чувство? Переходите на канал, подписывайтесь и делайте свою жизнь счастливее. Ссылка в описании. Во Властелине колец Бильбо Бэгггинс говорит, я чувствую себя истощенным, своего рода размазанным, как масло по хлебу. Это состояние подходит для описания ваших дел? В сегодняшнем видео я расскажу, как привести жизнь в порядок меньше, чем за один день. Первым делом необходимо выделить на это время, чтобы все это сделать. Проще всего внести это в свое расписание или календарь. Важно подготовить для этого обстановку, подойдет ваша любимая кофейня или отель, в котором вы бы хотели побывать. Снимите себе номер, не обязательно там спать, но вы сможете использовать его как офис, чтобы разобраться со всем. Главное это создать такую атмосферу вокруг себя, чтобы вас ничего не отвлекало и найдите способ контролировать себя. Для кого-то может сработать просто попросить друга или жену, или даже нанять человека, который бы вам звонил и следил за тем, чтобы вы делали то, что должны и в конце вы бы смогли показать результат вашего труда. Что ж, вы решились и выделили на себя время. Второй шаг: определите, что важно. Какие у вас приоритеты? ближайшие 30 минут мы будем следовать по принципу Паретто. Те вещи, которые наиболее важны, они приносят самый большой возврат на наши инвестиции. Чтобы сделать это, давайте воспользуемся просто матрицей. В самом верху у нас находятся важные дела. Они делятся на те, которые срочные, и те, которые менее срочные, но при этом очень важные. Аккуратнее следует быть с теми вещами, которые попадают в нижнюю часть матрицы. Это те дела, которые требуют от нас внимания, так как они срочные, но при этом не важные. Или же это те занятия, которые не важны и они несрочные. То, чем вы занимаетесь, когда прокрастинируете. Надо быть внимательным с такими делами. И они наименьшая приоритетность в матрице. Перейдем к третьему шагу. Вам надо быть продуктивными. Предлагаю вам посмотреть курс моего друга Томаса Фрэнка. Четвертый шаг – это самый важный пункт. Где находится ваша путеводная звезда? Что служит вам компасом, что направляет вас в жизни? Друзья, с этим надо разобраться и определить для себя, так как никто за вас это не сможет сделать. Это очень важно сделать, так как по жизни будут происходить много событий, которые сбросят вас с седла, и в такие минуты вы не должны терять свое направление. У вас должна быть причина и цель, иначе вы рискуете потеряться в жизни. Что бы вы хотели, чтобы сказали на ваших похоронах? Вот я хочу быть честным, любящим мужем, хорошим другом, который стоял за своих друзей. Я хочу быть отцом, который обеспечил не только своих детей, но и детей других людей. Хочу, чтобы меня запомнили как хорошего и честного человека. Вам тоже необходимо определиться с этим. Знаете, из чего вы сделаны и что хотите от жизни. Так что найдите свою полярную звезду. Хорошо, господа, давайте выработаем в себе полезные привычки. Нам надо выработать утренние, обеденные и вечерние привычки. Думаете у вас таких нет? Конечно же есть. Это повседневные дела, которые вы делаете, и некоторые из них могут оказаться вредными. Вот их надо сначала выявить, а затем заменить на те, которые нам нужны. Даже если никогда не думали, что это привычка, поверьте, есть такие занятия, которые мы делаем снова и снова. Так мы поймем, какие действия нам необходимо заменить на новые привычки и что нам необходимо оптимизировать. Следующий шаг это измерение. Измерение прогресса. Ничто так не воодушевляет на действия, как ясное видение результатов. Они могут быть как положительные, так и отрицательные, но самовозможность видеть разницу помогает. Поход в зал или поездка с детьми в бассейн. Знаете что, у меня тут уже непрерывная полоса, и я вообще не хочу ее прерывать. Все очень просто, я использую обыкновенный календарь. Я знаю, что означает каждый крестик. Мне очень не хочется прерывать эту полосу. Например, с соблюдением нормы воды в сутки. Я наполняю этот фильтр водой каждое утро, когда прихожу в офис. И должен выпить все к тому времени, когда должен уйти. Отличный способ измерять, сколько воды я пью. Не супер технологично. Если вы хотите техноштучки и приложения, то я оставлю ссылку в описании. Также там приложение для финансов и фитнес целей. Давайте обсудим автоматизацию как можно большего числа процессов в жизни. Знаю, что многие из вас уже это делают при помощи спецприложений, когда получаете платежи. Вы ходите в магазин, интересно сколько из этих вещей вы могли бы получать на дом за те же деньги или может даже дешевле, если бы у вас была подписка на доставку. Существует так много сервисов по доставке, будь то лезвие для бритвы или косметика для ухода за кожей, сотни вариантов. Подумайте где и в каких областях вы можете автоматизировать процессы. Вы сможете сэкономить время, сделав такую систему, которая будет делать это за вас. Следующий пункт будет для некоторых из вас трудно сделать. Он звучит так. Сделайте «нет» вашим стандартным ответом. Конечно, вы можете говорить «да», но это должно быть «О, да». В большинстве же случаев начинайте говорить «нет». Потому что люди просят вас поволонтерить, просят вас о всяческих одолжениях, и знаете, чем это кончается? Они забирают все ваше время, и у вас не остается сил для настоящих возможностей, которые могут появиться. Поэтому важно высвободить время и иметь его в запасе. Вы же не хотите быть загруженными всякими делами только потому, что говорите «да» всему на вашем пути. Что ж, господа, мы вошли в удар. Давайте повеселимся и сделаем беспощадную чистку. Начнем, пожалуй, с телефона. Вам нужны все эти сотни приложений. Удалите все, что вы не открывали последний месяц. Затем уберите все эти оповещения от Facebook, Инстаграма, Ютуба. Будьте внимательны с количеством приложений и вещей, которые захламляют вашу жизнь. Хорошо, друзья, давайте заглянем в почту. Сколько сообщений у вас во входящих? 50, 100, 200, может 1000? Может вы уже задумались создать новый почтовый ящик и просто пересылать на него важные письма? Просмотрите входящие, возьмите тысячи сообщений, перешлите их на новый ящик и просто выйдите из этой почты. Да, вы логинитесь, у вас будет к нему доступ, но знаете что? У вас будет новый почтовый ящик, который не надо отписывать от каких-либо рассылок. Вы будете с ним более аккуратны. И давать только тем людям, которым по-настоящему нужен ваш почтовый адрес. Давайте поговорим об окружающей обстановке. Вам надо расчистить свой офис и вам надо расчистить свой дом. С чего начать? Сперва включите классную музыку. Возьмите мешок для мусора и соберите сотни предметов, от которых можете избавиться. К этому надо относиться как к игре. Послушайте аудиокнигу, пока убираетесь. Повторяю, что измерять результаты и наблюдать за изменениями поможет вам продолжать двигаться. Хорошо, давайте подведем итог, господа. Мы в полном порядке за 7 часов, считая и перерывы. Теперь что нужно, это запланировать время для еще одной такой самоорганизации. Потому что я рекомендую делать ее хотя бы раз в месяц. Лучше конечно раз в неделю, я знаю людей, которые каждый день сверяют свои приоритеты. Потому что чем чаще ты это делаешь, тем быстрее получается. Друзья, что вы думаете? Я понимаю, что много информации. Когда я рассказывал про утренние и вечерние привычки, у вас могли возникнуть вопросы. Поэтому вот вам в помощь есть видео. В нем я рассказываю, как сделать свое утро идеальным. Это отличное видео, ссылка будет в описании. Ребята, не забываем, если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Если вы впервые у нас на канале, то смело подписывайтесь и становитесь частью нашего сообщества. Также пишите в комментариях, что вы думаете об этом видео. На этом все, берегите себя и до встречи в следующем видео.